век интернета и э, развитости деловой литературы с Ричардом Денни я познакомился, естественно, через тексты, через интервью, через э, видео, через книги. Ну а потом, когда наш партнер, коллега и друг Алена Жупикова сказала, что э, везет Ричарда Денни в Киев, то, не сомневаясь ни секунды, э, мы приняли решение приехать поучаствовать в семинаре. Я уверен, что Ричард Денни еще не один раз побывает в Украине. Э, тем, кто знал и не пришел, ну что знать. Лоханули, бывает, <смех> пропустили. Есть интересный, интересный контент, интересные идеи для развития бизнеса, есть над чем задуматься. Э -э Ричард Теннин сказал интересную вещь сопротивление изменениям в команде. Это нормальная, естественная вещь, но руководители бизнеса, собственники бизнеса, им всегда кажется, что если люди сопротивляются изменениям, то это люди не слишком хорошие, то есть это неправильно, их так удивляет эта реакция. Но вот Ричард говорит, это естественная вещь, сопротивление изменениям. Но почему такое происходит? Потому что вы плохой коммуникатор. Сопротивляется изменениям, потому что из зоны известности в зону неизвестности мы пытаемся переместить подчиненных. Идея в том, чтобы прежде чем вводить изменения, Прокоммуницировать с персоналом таким образом, чтобы снять опасения, угрозы, объяснить, что ожидается, ради какой цели, на что придется пойти, чем придется пожертвовать. То есть нести ясность. И вот это, пожалуй, справедливо. Мы сами понимаем, для чего мы инициируем изменения, но не всегда мы доносим это для людей в полном объеме.